Прошла программирование, стала читать свое созданное слово для стижения богатства, но понижение в должности в этой неделе говорит о том, что я далеко замахнулась, и для постижения желаемого нужен другой путь. А я уже сегодня сказал, каким образом это все реализуется. Человек говорит, я хочу быть богатым, а сколько ты зарабатываешь там? 10 тысяч рублей в месяц, а сколько хочешь? 700 тысяч рублей в месяц после этого вас будут устранять с должности вновь и вновь понизят и дальше понизят почему вы думаете вы поставили не ту задачу смотрите я хочу зарабатывать больше но ваша работа и работа на той должности где вы находитесь не позволяет вас поднять до уровня много поэтому вы себе когда вы ставили цель то ваша цель должна была звучать так не достижение богатства а повышение по службе вот если бы вы загадали хочу повышение по службе то уже бы это реализовалось а вы же загадали богатство а богатство но не связано с повышением по службе оно связано с другими моментами что человек начинает или там бросает свою службу начинает зарабатывать больше или на службе ему начинают предлагать взятки и так далее. У меня был знакомый главврач этот главврач он мало зарабатывал. Но зато девочка, которая работала, работала у него секретарем, зарабатывала много. Почему? Потому что они ей подносили, а она с ним там дружила. И через нее можно было решать вопросы. И у него все было плохо, а у этой девочки, никому неизвестной, все было хорошо. А был у меня друг из, был друг из Винницы. И у него крупная компания он зарабатывал мало как руководитель, директор и президент компании а бухгалтер зарабатывал много и прошло 10 лет их совместной работе и оказалось что бухгалтер построила себе дом ресторан и так далее он говорит как это так может быть она живет сама у нее нет родителей у нее еще трое детей и она смогла ресторан купить у нее постоянно новые вещи она постоянно с сотовыми телефонами а я еле свожу концы с концами андрей Андреевич, в чем дело я говорю я не знаю <смех> как же я могу тебе сказать что бухгалтер твою тебя ворует. он потом сам понял и потом говорит я понял почему вы мне не сказали я Говорю, ну, конечно ну это ж, ну это ж, ну как ты